Добрый день дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись магнита. Итак, мы уже нанесли миниатюрный замалевочек на магнитик и начинаем подтянять. и крупненькой кистью, краплаками и виридоновыми оттенками прозрачных красок. Местами на ромашечку можно положить ультрамарин. Начинаем мы работу основную с прокладки, с красного цветка мака. С первых лепесточков прокладываем мазочки очень аккуратненько уходя вдаль. Нам нужно, чтобы передний план у нас был более четким и ярким, нежели дальний. Но ну, а тут у нас помогает тенёчка, с которой краска мешается. Проложили мак и переходим к желтому цветку петалиснику. Подсвечиваем передний план. Серединка у нас остается очень тёмной, и дальний план потемнее. То же самое проделываем с ромашкой и с бутонами. Дальше мы прокладываем листья, чашелистники и показываем зеленым цветом серединку в маке, небольшим кругляшком. Прокладка у нас получается достаточно темного оттенка, так как мы хотим в бликовке выделить листья не светлее, чем цветы следующий этап называется бликовка начинаем у желтого цветка подблековываем самые светлые части а, на переднем плане и на задний план уходим аккуратненько боком кисти краем кисти то есть неполноценно прикладываем кисть, так чтобы у нас серединка осталась темной, и дальняя часть уходила на задний план. То же самое разбираемся с бутонами. И так как желтый цвет у нас на кисти крупной, можем сразу показать серединку ромашки. Прикладыванием точка кисти. таким же образом, подбликовываем, разбираемся с остальными цветами. Также нам необходимо заняться бликом листьев. Листики здесь маленькие, но я их хочу проработать детально. Хотя можно было бы обойтись только подсветкой у основания. Выделяем центр и э, движениями как бы показываем перышки от центра влево и вправо. Важно, чтобы плавный переход был э, к концу листа, то есть к тени. Следующий этап называется чертежка. Берем тонкую кисть с длинным ворсом, выправляем ее и начинаем работу с серединками. Очень тонкая работа, серединка в маке, вензеля если сомневаетесь пока, то есть рука вас не слушается, чтобы аккуратно, дождитесь, чтобы высох, высох этот этап несколько дней. И после этого выполните данный этап, потому что есть возможность выправлять стирая. Здесь, если вы ошибетесь, стирая у вас стираются все этапы. Также показываем стебельки от бутонов, показываем пыльцу и тычинки и очерчиваем цветы, где они теряются, но при этом хотелось, чтобы были выделены. Очерчиваем листья красным оттенком, так как использовали краплак для тенежки. Подписываем работу под крупным листом и показываем последний этап, который называется привязка. Но так как здесь мало места, этот этап практически не будет задействован. То же самое тонкой кистью. Но для данного этапа нужно брать более темный оттенок. Намешивая, например, зеленый с красным, можно добавлять чуть-чуть синего и желтого. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. Также в Инстаграме вас ожидают э, видеотрансляции, которые были выполнены эти работы. В ускоренном формате очень важна обратная связь и работайте рисуйте вместе со мной до новых встреч